Добрый день. После установки версии А0 с номером 2.11 в выходных формах по методике 421 концевик локальной семеты может быть представлен в двух графах с результатами расчета в базисных и в текущих ценах. Для того чтобы получить такую возможность в версии 2.11 в правила работы с концевиками внесены определенные изменения. Во вкладке концевик вы увидите прежде всего главное изменение. Сравните вкладка концевик для сметы в версии 2.10 и вкладка концевик для той же сметы в версии 2.11. Здесь для результатов расчета в базисных и текущих ценах выделены отдельные столбцы. В версии 2.11 таблица вкладки концевик сметы существенно переработана. Если на панели инструментов нажать на кнопку отобразить столбцы, откроется список столбцов, которых в предыдущих версиях А0 не было. Обратите внимание, практически все управляющие параметры начислений концевика, которые ранее были доступны только в детальных формах, теперь есть и в таблице. Появились и новые данные, и параметры их управления. Но давайте по порядку. Известные всем параметры Печать и Активность объединены в отдельную группу с названием Управление. Как и прежде, эта группа параметров предназначена для управления строками концевика. В эту же группу включен и параметр Округлить. Как уже ранее отмечалось, вместо столбца всего, в котором отражались результаты расчета концевика, введены два новых столбца – результат бас и результат текущий. Отмечу, что результат расчета любого начисления концевика может быть отражен только в одном из этих столбцов. Исключением является начисление печать с помощью которого можно заполнить одновременно оба столбца. Для того, чтобы отобразить результат начисления в одном из столбцов, базисный или текущий, в таблицу введен специальный столбец, он называется «печатать как». Именно с его помощью мы можем управлять, в каком столбце концевика следует отобразить результат, базисный текущей. Обратите внимание, результат расчета как и прежде формируется с учетом структуры затрат строительные, монтажные, оборудование, прочее. Это правило соблюдается как для базисного, так и для текущего уровней цен. При необходимости структуру затрат можно отобразить, но на печать в выходной форме выводятся только столбцы с общей стоимостью всего. Существовавший ранее столбец значения теперь включен в группу с названием коэффициент индекс. В эту группу включен параметр печатать. С его помощью можно управлять печатью значения коэффициента или индекса в начислениях умножить, умножить из таблицы и разделить. Появилась еще одна группа столбцов, исходное значение начислений. Эта группа предназначена также для работы с начислениями умножить, умножить из таблицы и разделить. В столбце значения этой группы отображается исходное значение для расчета. Если исходное значение является величиной в базисных ценах, а результат в текущих, то их можно отобразить одновременно в одной строке. Для этого достаточно поставить управляющий флажок, печатать при этом исходные значения автоматически копируются в столбец «Результат базовый», а итог расчета будет отображен как «Результат текущий». Если исходное значение на печать не выводить, то итог расчета может быть отображен как в столбце «Результат базовый», так и в столбце «Результат текущий». Здесь надо использовать переключатель «Печатать как». Для документирования примененных коэффициентов и индексов в таблицу введена новая группа обоснования. Здесь два столбца. Значение, где указывается ссылка на нормативный документ. И управляющий параметр Печатать, который управляет выводом текста обоснования на печать. Еще одна группа столбцов под названием Контроль. Вы знаете, что во всех начислениях, кроме печать, результат расчета можно дополнительно сохранить в каком-либо итоге или в переменной. Для этого в детальной форме начисления есть строка управления. В группе столбцов контроль отображается информация из этой строки. Здесь указывается, где сохранен результат и какая операция при этом выполняется. Присвоить, добавить к Вычесть из. При составлении большого концевика такая информация облегчит процесс его отладки. Как видите состав столбцов таблицы во вкладке концевик достаточно большой. По умолчанию мы отобразили лишь их небольшую часть. Какие из столбцов отобразить для работы вы решаете сами. Система сохраняет последний вариант настройки столбцов не только их состав, но и размер. Для того, чтобы вернуть вид таблицы концевика в исходное состояние по умолчанию, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-M латинская или выберите в меню вид пункт по умолчанию. Но помните, что в состоянии по умолчанию будет приведена и таблица самой локальной сметы, размеры ее строк, столбцов, вкладки ресурсы сметы и так далее. И последнее. Несколько слов о вспомогательных функциях. В таблице начислений вкладке «Концевик» теперь можно работать с фильтром по-любому из столбцов. Достаточно навести курсор в правый верхний угол заголовки столбца и нажать на кнопку фильтра. Например, можно отобразить только строки, где печатается значение коэффициента и проверить, выводятся ли они на печать. Текст концевика, который отображается на экране, можно выгрузить в Excel файл. Но, пожалуйста, имейте в виду, что формулы расчета в ячейках Excel отсутствуют, но логику расчета проследить здесь можно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.